Всем привет, ребят! Давно не виделись, ну, точнее я не видел вас, точнее вы не видели меня. Впрочем, неважно. Не было давно видосов, опять же такие, ну, как давно, недели три, не считая последнего вышедшего видоса моей истории, которых тоже, кстати, давно не было. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, о чем данный ролик. В общем, так вышло, что мы поехали в небольшой автостоп. Обо всех подробностях я расскажу в конце ролика. Пока что просто посмотрите данный ролик и, типа, ну вот, все, да. Приятного просмотра. Короче, сейчас я подхожу к Антошке, я им буду звонить, чтобы этот падла открыла мне дверь. Там... БЛЯТЬ! Я забыл, что у меня музыка в наушниках играла. Включил наушники и музыка заиграла на всю. Ой, бля, я чуть не обосрался. Алё. Алё. Алло. Алё. Алё. бля. Ты кто, че, бля? Че? Ты чё, бля? Давай выходи, ёпта. Сука, комары-то жрут. Вон он. Модозвон, блядь. Ч ⁇ Ч ⁇ ты висяла? Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч делаешь? Блин, блядь, блин. Скажи привет. Здрасте. Я тебя не надо, не надо. Меня бриться рано. Ебать ты вовремя нахуй. Речь, да убить, блядь, не дай пух, ты сейчас кидай раз пойдешь. Сука. Блять. Как я вовремя, однако, пришел. Короче, мы не так часто были у тохи в гостях, поэтому у него тут есть рыбки. Здесь не вы не часто были, я часто был. У меня тут рыбки плавают. И две псинки. Вот одна такая, которой постоянно надо, чтобы ей пузо погладили. А другая где-то, где-то, где-то, где-то. Ну шо тебе надо? Шо, шо ты доебал? Вот и бись, акушатник. Не, вы посмотрите на нее, а. Ты че, ты че? А? Ты А? а? Слышишь, псина? Слышишь? Скажи привет, скажи привет, скажи привет, да ну тебе, не хочет говорить привет. Она мне облизывает палец, помогите. Короче, мы вообще изначально выходили, чтобы пофоткать рассвет. Но мы все проебали. Но мы все проебали. Переходим на светлую сторону Солнце. и мы, а, короче, проебали рассвет. Солнце уже, Ой, блять, бля, какое оно яркое. Блять, нахуй, Смотреть в яркое. солнце это, блядь, дебилизм. Ярко. Не смотрите в солнце никогда. Не будьте дебилами. Будьте умными. Смотрите, рядом солнце. Ты чё, блядь? ты дурак? Чё, он Он, он чё, дурной? Ну ебнутый, блядь. Солнце, сука, вот, вот чё ты так, блядь, высоко уже? А, бля, похуй. Куда идём? Вот к тому мужику идем, если его видно. Какой он серьезный. Серьезный поцк. Короче, мы решили отказаться от идеи лезть в этот, в этот дом, потому что там, блядь, над д -д дверями висят камеры. Заебали, везде камеры понавешали, твари. хуй куда зайдешь без ключей. нас ключей нет, а там везде домофоны стоят. Что ж, вот так вот. Пойдём тогда вот на этот дом, хули. Короче, ребят, а чему приводит э, не спание по ночам? Вот сейчас расскажу. Мы сейчас шли, короче, с Тохой, и ему в голову пришла такая идея. Мы Поедем сейчас... в Тюмень! Да. Мы сейчас попиздошим из Вартовска в Тюмень. Вот прям сейчас, Мы, если не, не получится залезть на крышу, мы пиздохаем в Тюмень. А почему нет? А, а почему нет? Просто, бля, действительно. Возьмем и поедем в Тюмень. Блядь, приключения на жопу нашли. Ребят, походу поездка в тюмень отменяется. Мы зашли на крышу. Ну так, да. зашли в падик, по крайней мере. О, а вот и лифт. Вот и лифт. Вот и лифт, и мы едем на 14-15. этаж, чтобы потом принять еще на 2.40. На тысячу на 1154. И нахуй! Вс, хуяма ломалась, мы едем в тюмень. Ну почему нет? Крыша обломана, значит едем в Темень. Там на крышу залезем, какую нибудь. 8 дней пешком. Ебать, в смысле? <сёк> <сёк> <сёк> Ч нахуй? Я не попрусь 8 дней пешком. Мы не пойдем пешком, давай. Мы ну, поедем на машине, на какой нибудь, наверное. Хопа, не ожидали, да? Не ждали, не ожидали нахуй. Да я. И сейчас мы идем до Макса, до этого уёка на него и увидимся у него на хате вот. короче мы это уже от меня идем потому что все пиздец сложно было мы у меня где-то два часа просидели мы, два искали... часа, чувак, мы в четыре планировали час 9 почти 10 почти 10 два часа да. но ну, у меня мы просидели два это два часа плюс-минус вот, и сейчас только сейчас мы идем, именно только сейчас, мы вышли, мы идем, это, это пиздец, да, а, чтобы вы понимали, мы оба не спали всю ночь, вот сейчас 9 утра, мы не спали всю ночь. Как нам быть вообще, как машины, балить? Как, как нам не отрубиться по дороге, как не сдохнуть? На тебя ну, пока не рубит, меня задорит наоборот эта идея, то что вы сейчас да. просто блять мы как бы... идем <свят> на путь к Тюмени. Мы, мы просто, просто идем, все, блядь. Мы, мы все идем. Двай, мы это просто... даже не спор, это какой-то пиздец, просто. Давай, если Машина. крыша, ебать. А? да? <свят> Давай, если крыша будет открыта, мы не поедем. Крыша была закрыта. Сначала был домофон закрыт. Потом была крыша закрыта. Ребят, чтобы вы поняли, как появилась эта идея. Мы просто шли ну, по улице. Я да, такой... не в курсе. Бля, чувак, гофтьюминь. Это была его идея, если что. Если я умру, чтобы вы знали, что это он виноват. пока что наш план на следующие час на следующий час плюс-минус мы идем до алёши доходим до алёши а ну блять алёша будет на месте моего ебала вот он короче алёша чтобы вы поняли вот э, такое здоровенная статуя у нас скажем так э, вот мы сейчас доходим до него и э, Фоткаемся там, фоткаем Алёшу, фоткаем красивые места, которых там нету. Вот, и идем за Алёшу, Потому что за Алешей начинается трасса. Там мы идем какое-то время, ловим тачку. Может сразу будем ловить тачку, пусть знает. Короче, ловим надо тачку. Е, е. Вот, вот, да, вот так. И. И да. Как только как только мы поймаем тачку, мы поедем. Ну, поедем. Мы поедем. Это уже что-то. Вот, а после того, как мы поедем, я не знаю, что будет, будет ли что-то вообще, потому что, ну, смотрите, вот, ну, как-то так ну, все выходит. Ну, Короче, сейчас мы едем до Лонгипаса, ну, вроде как, mm -hmm. до Лонгипаса, потом до Сургута. Ну, вот, останавливаемся. мы Пасе. останавливаемся в Лонгипасе, Пасе. но Пасе. по факту мы едем до Тюмени, а там, видишь, до Омска вообще доедем, но это тоже не точно. Там ну, посмотрим. Короче, пока мы идем, расскажу вам о том, что мы с собой взяли. Я снимаю вот так вот немножко снизу, вверх, потому что там солнце, и нахерашь прямо в объектив я это вижу. В общем, что мы с собой взяли? С первым Хороший делом. Настроение. Первым делом хорошее настроение, да. А вообще мы взяли вот эту мою камеру. Камера еще моя зеркалка в рюкзаке лежит. Полтора литра воды. Да, это тоже нормально. Ну, его телефон естественно вот а потом штаны я взял спортивки кофты мы взяли оба он у меня кепку спиздил а труханы взяли ну так на всякий мало ли что носки там я две пары носков взял ты не взял нихуя похуй или ты взял вот ни зубных щеток нихуя мы не взяли потому что мы не думали. Ебаные. Я взял только дезик. Он дезик только взял. Надо было одеколон взять. Ну, похуй, не взяли. Вот, телефоны взяли. Собственно, деньги у него на карте лежат. Деньги у нас есть, вот, я говорил. И, собственно, это все. Рюкзаки, вода, на еду, опять же, деньги на карте. Собственно, это все, что мы с собой взяли. Больше у нас ничего нет. А, ну, похавать мы взяли... Два дошика и, и печеньки Вот, заебись что Ну, думаю, не помрем Надеюсь Если что, еще пару дошиков захаваем Купим Вот, а пока мы все еще идем до Алёши Вертолетик Короче, ребят, мы дошли до Алёши Но тут первая Проблема, она как бы небольшая, это не страшно, но просто, чтобы вы понимали, вот Алеша стоит, видите его, надеюсь, а вот дорога, это кольцевая дорога, тут кольцо, тут чистое, физически нету ебаного пешехода, тут, блять нельзя перейти дорогу к нему, чисто только на машине можно доехать, единственный вариант нам остался, это сейчас перебежать, перебежать дорогу, но это надо пиздецки как подловить э, тайминг, перебежать дорогу надеюсь это как-то получится сделать я не знаю я не знаю да. надо поджидать хули будем ждать будем ждать когда вот здесь не будет никто ехать как как как сейчас побежали блять куда куда стой сука я достаю, жду его, блядь. А он просто ехали. И побежал, блядь. А я пересрался, блядь, че куда. Он уже стартанул, а я... Ой, ладно, мы перебежали. Это уже хорошо. Вот Алешенька. Тот самый Алеша. Алексей. Покорителем самотлоры, все дела. Фух, сейчас покажем, расскажем вам, что тут есть, что тут, что тут, что тут, что тут у нас есть. Тут, короче, цветочки. Здесь, короче, капсула, Ее должны открыть в этом году, кстати Ну да, там до 18 года, смотри С 1984 по 2018 Ебать, круто только, с... ее в этом году должны открыть, но я не ебу, когда Наверное, где-то в конце года, охуеть Там капсула времени, ребят Капсула времени, тут тоже самое 84 Охуеть все, погнали поднимемся к Алешу, Поближе Буду идти вот так Наверное, так пизже Потому что вы видите и меня, и я Лёшу, Я чуть не пизданулся Вот Потом я спущусь вниз его чуть-чуть поход Опять чуть пизданулся Вот, как-то так это все выглядит Ладно, я заебался, идти-то сложно Вот он, Алёша Снизу вверх Подняться наверх, к сожалению, невозможно доставляет такой вот, привилегии к сожалению тут сильный ветер дует но это не проблема когда это была проблема для нас да тут чисто физически невозможно никак подняться я вот обхожу его вокруг и здесь тупо нету тупо нету возможности подняться выше подняться хотя бы хотя бы к самому алеше обидно на самом деле обидно но не будем унывать ведь это только начало приключения. Есть вариант, конечно, забежать по этой стене. Я могу, но я не добежу до... не добежу, не добегу до бу. И боюсь, что они отвалится. Ну что ж, я пошел вниз Надо делать фотки Алеши. Вы их увидите прямо тут. Так. Ну, в общем-то, все. Я сделал пару фоточек. Там вы их уже видели, в принципе, еще до того, как я их сделал, по идее, но вы их видели. А сейчас мы отправляемся дальше путь водичка кстати есть вот я говорил не знаю к чему я сейчас это сказал но в принципе похуй все мы отправляемся в путь а, уже вот там впереди шоссе ну не шоссе блядь, трасса это в америке шоссе у нас трасса а, вот и мы сейчас будем идти и попытаемся поймать попутку вот как то так Короче, вот там Алёша, мы от него перебегали вот на эту часть. От этой части мы перебежали сюда. И, короче, пока мы перебегали первую часть, там был мент. Ну, точнее, вазик. Это Минтон. даже не вазик, это просто, блядь... Девятка была. Да, девятка с ментом внутри. И вот, короче, мы, мы, короче, идем, видим, он едет весело так стало сразу. Мы перебежали буквально, как только он отъехал. Потом мы думаем, блядь, а он поворачивать начал вокруг кольца, и мы такие, бля, ну все пиздец. Но его нету на горизонте, и это хорошо, мы сейчас идем по трассе почти что, как бы вот она, по идее, но еще нет, вот. Пока что все хорошо, все отлично, все заебись. Сейчас, ребят, мы проходим над рекой Рязанка, это очень красивое место, на самом деле, ну посмотрите сами. Это река, ребят, Рязанка. Вон там стоит э, название ее. И охуеть, какая она оранжевая. Даже больше скажу, она не оранжевая, она коричневая. Этот мост, кстати, означает то, что мы выходим из города. Ну, практически выходим. Ебать, самолет! Охуеть, как он низко! На самом деле, я редко вижу, когда самолеты так низко летают у нас. Потому что, в принципе, у нас там... У нас там аэропорт недалеко и вот мы сейчас скоро выходим из города, ну как бы мы вышли уже из города, но как бы вот прошлись через реку Рязанка и идем сейчас, найдем место, где можно будет ловить попутку и поймаем попутку. Кстати, только вспомнил, как называется тот город между нашим городом и Лонгипасом? это Мегион. Вот, нам сейчас надо доехать до Мегиона и там уже будем решать. Пожелательно, чтобы нас сразу... либо, либо до Лангипаса. Ну на самом деле да, если есть, мы... Вообще, когда -тачку говорим, типа нам вообще до да, суббота. Или Лангипаса. можно до Лангипаса или Да. Вот как-то так. Ну, сейчас будем идти и там где-нибудь будем ловить. Просто, ребят, чтобы вы понимали, мы только вышли вот из города недавно, а тут уже вот такая красота. Охуеть, это как бы, блядь, ну не какое-то охуительное место, но, бля, красиво все равно. Воняет пиздец. Да, воняет пиздец, а так что оно красиво. Ну что, ребят, что я могу вам сказать? Мы прошли, скажем так, первый маршрут. Вот она, та самая табличка, которая говорит нам о том, что мы пересекли границу. От нашего города до... до хуй знает куда, это уже что-то. Вон там едет, короче, вон тот грузовик, видите, не видите? Он, короче, нас подвез, ну, немного, конечно, не шибко, до хрена прям, чтоб прям аж до Сургута мы доехали или там до Мегиона, но это уже что-то. Мужик хороший попался, мы шли просто на минуту пять-десять примерно я вот так шел с рукой постоянно уставала дает рука и опа остановился А еще думали блин, блин он точно нам остановился просто мало ли для этого тоже мы шли останавливалась короче грузовик тоже впереди нас но он нас не сдал явно вот. сейчас мы смотрим куда нам дальше и будем дальше Ребят, мы проехали еще немного на блядь, на инфинити. Это пиздец, это в разы лучше, чем на чем то, на чем мы ехали в первый раз. В первый раз это был какой-то, а, как сказать, типа грузовика, но внутри был срач небольшой. Вот, а сейчас на инфинити там. Геннадий, просто я чуть не вырубился. Мужик вообще. Сука, шансон слушает. Я еду, я, блядь, засыпаю. Я думаю, я реально вырублюсь, если мы будем еще дальше ехать, но он нас высадил. Сейчас мы будем ловить третью папурку. Ехать еще дальше. Заебись. Еще ну все, ребят, мы приехали в Медион автошопу. Это первая точка в нашем путешествии до Тюмени И пока что мы идем до кафешка какой-то или типа того И что еще сказать? А, нас еще эта же женщина повезет, повезет обратно То есть, ну не обратно, а дальше До Сургута Это же, это же, это же пиздато, это охуенно Я, блядь, не могу передать свои эмоции, это так охуенно Я, блядь, из своего города съебался куда-то просто, блядь, сегодня же вот буквально несколько часов назад я был, блять, в Вартовске, а сейчас уже в ебучем Мегионе, я в ахуе нах... Короче, ребят, мы сейчас сидим в Нью-Йорк Пицца, подключились к Wi-Fi местному, сидим, и, короче, мы тут будем сидеть, сейчас 11.40, сейчас 12, Два часа мы тут будем сидеть с лишним, охуеть. Короче, мы сейчас идем в машину, ну, думаем, что идем в машину, надеемся, что идем в машину. Нам позвонили, сказали, чтобы мы шли в машину, потому что сейчас будем уже выезжать в Сургут, и мы только-только купили похавать хотели пахавать, но боимся, что не успеем. Поэтому, если мы все-таки не успеем, то придется, ну, спать в машине, чтобы убить время быстро, и потом уже пахавать, когда приедем. Вот так-то так. Тоже, же, ребят, спустя где-то два часа с лишним, два с половиной часа примерно, мы доехали практически до Сургута Но мы как бы сейчас еще не в Сургуте, нам до Сургута еще надо дойти Так-то по факту я его вот уже отсюда вижу, но но нам еще надо до него дойти А пока я вижу какую-то интересную статую, или что это, память? Да, приветственный, приветственный памятник. У нас Алеша вообще, по идее. Нет, а у них он, у меня да. Нет, тот же Викион, блядь. В общем, вот там впереди видно город. Не знаю, постараюсь как-нибудь делать так, чтобы было видно его. Вот. Что ж, ребят, мы посмотрим к этой непонятной хуеверке. И вот, собственно, вот как она выглядит. Не знаю, сейчас идем поближе. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, что это. Но думаю, там написано. Потому что там какая-то пуета. Типа таблички здоровенные, на которой должно ну, написано быть, что это за поезд. Такая непонятная, блядь. Кто ее придумал? Какой пьяный человек ее придумал? Вот чем он был. Что он курил? А, я ошибся. Это не табличка. Это не табличка, это пиздек меня значит, загорает. Тут похоже очень на лук, кстати, по стрелой. Может эта штука так и называется? Каким-то стрела или лук или что? Ну я, да, я простите, практически... я был немножко близок. Может вот на ней самой что-нибудь написано? Да не на ней самой тоже никакой не написано. Да, мы сейчас, короче, здесь пока что сядем, так сказать, перекусить, потому что мы хотим хавать. Вот Вот, кстати, да, вот, вот этими листиками написано с кругу. Прикольно А тут тоже, смотри Тут на русском Тут, короче, на английском А тут на русском Ля, прикольно Ладно, мы пойдем на ту сторону сядем Потому что там тенечек и похаваем Потому что мы хотим хавать Вот, как-то вот так Короче, ребят, мы сейчас в лесу входим, ищем змей на самом деле я шучу, мы просто зашли в лес спасать идем обратно к дороге, потому что на ну, вот. Ну да, ну, как бы шанс того, что здесь есть змеи, большой, потому что они здесь есть, но где-то тут ползают. Вот. А так мы по факту идем сейчас, дождемся. Машину, автобус еще, может. И поедем до города. Может идти как бы, ну, падать. Хотя я бы мог и дойти, но Антошки падает. Ну короче, ребят, мы заехали в Сургут, нас подвез один прикольный мужичок, очень быстро гнал, причем так резво. Ну, в общем, вот Сургут, там впереди, вот он, там мост, самый известный мост этот, не знаю, как еще его назвать. Вот Сейчас мы подойдем куда-нибудь там поближе, там пофоткаем, там все такое, все секое. Короче, блять, пиздатый день сегодня, а. А ведь это даже. Ну, не половина дня еще прошла Время до сих пор 3 часа, 4 почти Охуеть Короче, ребят, мы на мосту Сургутском мосту И здесь он, короче, дико шатается Серьезно То есть, пиздец Мы вот стоим, если просто То машины проезжают, и я прям чувствую, как мост шатается Это охуеть нужно Короче, вот здесь такой прикольный вид открывается Ну как? Более-менее прикольно. Тут машины, там все-все-все-все-все-все. Ой. Охуительно. Да. Мне сказать даже нечего. Да. Нам очень охуенно, ребят. Мы тут решили сесть на карусель кататься. И вот мы, собственно, катаемся. Понимаете, это карусель в 10 раз пизже чем у нас в городе. Ебать, она разогналась сейчас. Охуеваю, блядь. Больше, чем когда мы с тем чуваком ехали в тачке. Охуеть, блять, нет, трясет всего. Обожаю это чувство, когда трясет. Охуеть, охуеть, охуеть, охуеть, охуеть, охуеть, охуеть, охуеть, охуеть! Ебать, вы просто смотри Ааа, не могу. Мы что-то решили отдохнуть немножко от путешествий, присесть, покататься, но. Вот мы катаемся. хух Давай Я тормозить, потихоньку. Дай-ка тормозим, а то меня что-то подташнивает. Серьезно? Да. Давай как торможу нахуй. Я так не могу, у меня кожа сотрет. Что, в другую сторону? Фу, блядь. А то у нас кого-нибудь точно вырвет. Ебать, пиздец. В общем, ребят, сейчас мы идем к мосту. Это большой мост, не тот мост, как был в Сургуте. Точнее... точнее рядом с Сургутом. Этот мост еще больше. Я не знаю, сколько у него там, блядь, дистанция, но вот там река... Или что это? Это об, Это Обь, скорее всего. И вот через нее нам надо перейти. Мы пытались остановить попутку, мы пытались остановить э -э дальнобоев. Но пока все тщетно Мы уже почти к началу моста подходим И все как бы безрезультатно Поэтому скорее всего нам Если никто вообще не остановится, скорее всего вряд ли кто-то остановится Нам придется идти пешком Весь мост, а это ебать дохуя Вот сейчас мы дойдем до моста, я вам покажу Нет, к сожалению, я не покажу вам Я не покажу вам мост, потому что там стоит пост Там ДПС, ППС, менты, короче и, ну, бля, нам тупо не дадут пройти. И поэтому мы идем обратно, чтобы поймать уже где-нибудь там, кого-нибудь, хотя бы. Если это получится, это будет заебись. Потому что ехать, на самом деле, это овер хуя. А ехать еще и через мост, это ж пизда так. Будем надеяться, что поймаем все-таки кого-нибудь.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 I'm gonna be something I'll fight with every breath, trust me I'm gonna be the one at the top, you can't touch me I need to find somebody like me Who wants to be something I bleed with every word coming I would rather die than be someone who's nothing В общем, ребят, как мы могли заметить После дальнобоя После дальнобоя Мы вышли он перевез нас через, а, через мост И мы вышли, прошлись, немного подождали И, получается, остановили тачку Ну, тачка тормознула И вот нас еще типы прикольные довезли Там немного поговорили с ними Поугарали Вот, и теперь мы а, Ну, относительно близко к Тюмени То есть, как бы, Тюмень, она вот, вот там Где-то там прямо А мы, короче, мы уже Да, Тюмень где-то в пизде, а мы, короче, где-то уже Далеко от Сургута, относительно. Где-то еще недалеко, где-то там, в той стороне. Ну так тогда, к везде. Надеюсь, кто-нибудь да остановится. Ну, как вы поняли, ребят, ролик подошел к концу. Сейчас я буду вам рассказать о всех нюансах, обо всем, что вообще было. И, ну, в общем-то говоря, вообще обо всем. Начнем по порядку, с конца. Как вы поняли, мы не добрались до Тюмени, потому что изначально мы думали, что нас кто-нибудь в Тюмени сможет приютить. То есть, кто-нибудь нас впустит к себе на квартиру, у кого мы сможем переночевать. Но вышло так, что не получилось ни у кого, да и ночевать нам было негде, а время уже было 8 вечера, когда мы поехали обратно. Ну и, собственно, мы доехали до Сургута обратно, а потом нас добросили до Лангипас, ну там чуть-чуть не доезжая до Лангипаса, где-то примерно так, точнее, как мы въехали в Лангипас, но как бы по факту не въехали в сам город. Вот. Ну, потом мы поймали тачку и все-таки уже доехали до нашего города, и вот я сейчас снимаю ролик на момент Съемки это где-то было позавчера. Вот, на момент выхода где-то, ну, примерно два дня назад. Объясню теперь еще, почему мы все-таки решили развернуться. Почему бы нам не было, ну, не остаться где-нибудь там, переночевать. У нас с собой не было ни палатки, ни спальных мешков, ничего-то, что можно было постелить бы в эту палатку. Вообще ничего не было из того, на чем можно спать. Мы вообще не подготовились вот никак. Точнее, как. Мы подготовились очень хреново, как э, вообще новички, прям первопроходцы какие-то. Вот. И сейчас мы планируем через две недели, это примерно с 6, 5 до 10 августа, где-то в этом промежутке, это не точно, но где-то примерно так, мы планируем еще раз отправиться до Тюмени, там дальше как пойдет, но на этот раз мы подготовимся куда лучше то есть я уже на самом деле ну составил такой типа список того что мне прям понадобится что нам понадобится и первым делом нам нужна палатка мы возьмем с собой палатку мы поищем вещи вещмешки э, этот э, плащ, да блядь. спальный мешок найдем надеюсь один потому что ну два вообще надо два спальных мешка нам да вот, все по мелочи. То, что нам надо, там, спички, зажигалки, я не знаю, там воду. Это все мы в первый раз брали. Ну, без спичек, конечно. У нас была вода, да. Еду мы купили. Ну как? Мы купили хлеб, сыр, колбасу, небольшую копчену. Там такая, они тонкие, вообще капец. Но это все-таки что-то. Вот, мы купили это, мы один раз поели. У нас это еще в принципе осталось. До сих пор, вот у меня. В холодильнике лежит хлеб сыром, у Тохи дома колбаса осталось. не знаю, может он ее съел, в принципе. Как мы ловили машины? Ну, все просто. Я думаю, многие из вас знают, как ловить машины, когда вы там хотите куда-то доехать, там ну, не только автостопом, а просто откуда-то далеко от города, но у вас нету там денег или такси будет ехать там три часа, проще поймать тачку. Просто выставляете руку, там показываете вот так палец, ну для обязательно на самом деле показывать вот так палец это я не знаю откуда пошла эта привычка примета я не знаю символ как это назвать я об этом не гуглил да мне в принципе не особо интересно но если вам интересно загуглите узнаете вот ну в общем мы голосовали останавливалась машина нас спрашивали типа куда мы едем мы говорим вот туда-то туда-то они говорят типа да да садитесь мы садились и нас отвозили до место поближе к тому месту которое нам надо либо прям туда то есть одна женщина довезла нас как до мегиона так после мегиона она же довезла нас и до сургута ну почти до сургута до въезда в сургут там был типа кольца так развилка в аэропорт и в сургут вот. ну вы видели о чем еще я не рассказывал в самом видео так это о том что когда мы вышли из Сургута, мы начали ловить тачку, остановился чувак, э, такой прикольный, он предлагал нам покурить траву. Но мы, естественно, отказались. Мы же не наркоманы. Вот. Хотя я, наверное, об этом говорил. Я уже, честно, не помню. Я вот только недавно смонтировал этот ролик, а вот этот момент я что-то не помню на самом деле. Что ж, э, ну, наверное, это все, о чем я бы хотел рассказать. Все нюансы. И если вы хотите сами когда-то отправиться в путешествие, знайте, что деньги вам не понадобятся. Если понадобится, то немного и на еду. А остальное все вам нужно взять с собой. Это немного еды, не обязательно прям кучу еды, немного, вот чуть-чуть, немного еды, одежды чуть-чуть, там, ну, не знаю, трусы, носки, там, майку какую-нибудь запасную, штаны, кофту взять, потому что ночью холодно, даже летом. Вот, там спрей от комаров, кстати, тоже надо взять. Это может от комаров, потому что нас они жрали, когда мы стояли, ну, голосовали. Вот, ну на этом все. Все, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Через две недели мы попробуем отправиться еще раз в путь. И на этот раз подготовимся уже получше и точно доедем до нашей цели, до Тюмени. А там дальше как пойдет. Вот. Собственно, и все. Все ссылки в описании. Вы знаете, что делать не глупые. Там лайки тоже в описании, не в описании, чуть выше. Ну, бля, чего я вас учить буду, вы знаете. Ну, а, всем до встречи в новых видосиках, которые, не знаю, когда будут, там, может, и не будут, вообще, шучу. Что ж, всем удачи и всем пока.